Пока ты ждешь, пока твой воск растает, самое время подготовить твои формы. Первое, что тебе нужно будет сделать, это продеть фитиль в центр формы. Иногда бывает сложно просунуть фитиль через крошечное отверстие в нижней части твоей формы, потому что конец твоего фитиля может быть изношен. Так что быстрый трюк — это окунуть конец твоего фитиля в твой тающий воск. Подожди несколько секунд, пока он высохнет, и он станет достаточно жестким, чтобы ты могла продеть нитку через дно своей формы. Вынырни на поверхность. Отверстие на дне нужно заделать, чтобы твой воск не вытекал. Значит, мы будем использовать свечу. Сверни свечу гвоздиком. А место вокруг отверстия. Пока у тебя не будет плотной печати. Поверни форму правильно вверх. Возьми фитильный стержень и оберни свой фитиль вокруг. И твои формы готовы к заполнению. Если ты используешь один из фигурных подносов для свечей, когда ты его получишь, ты обнаружишь, что на дне подноса есть эти маленькие узелки. Это отверстие для прокалывания, и тебе нужно будет использовать фитильную иглу, чтобы проколоть их.